Сегодня мы в гостях у Алексея Зайцева. Привет. Алексей, скажите, пожалуйста, сколько лет вы занимаетесь сетевым маркетингом? 16 лет. 16 лет. Я знаю, что в народе будует мнение, какое-то негативное отношение к сетевому маркетингу. Чем это объясняется и можно ли как-то на это повлиять? Повлиять можно, вопрос не всегда нужно. Если все будут думать, что сетевым маркетингом это хорошо, все пойдут работать, и будут, будет огромное количество конкуренции. Так скепсис на рынке консервирует клиента для профессионала. В целом телевидение не очень выгодно, чтобы мнение о STEM-маркетинге было бы какое-то хорошее. Потому что телевидение зарабатывает на рекламе. Газеты, журналы точно так же. То есть STEO-маркетинг э, это канал продаж, который, по сути, заменяет рекламу. И чем негативнее к нему относятся, тем больше шансов у каналов продаж, не сетевых, как-то еще оставаться на рынке и быть эффективным. То есть, по большому счету, все маркетинг – это рекомендация. И если человек рекомендует другому, то тут и не нужны газеты, не нужны журналы, не нужны там, бренды и так далее. То есть, все эти вещи не обязательны. То есть, есть рекомендация. Вот. Поэтому негативные отношения, я бы просто его принял как норму. Вот как есть там, погода, жаркая летом, холодная зимой. Вот Точно так же надо принимать негативные отношения к все маркетингу.